В этом видео я расскажу, как купить квартиру с обычной зарплатой в 30 тысяч рублей. Меня зовут Евгений Лебенев. Уже 8 лет я инвестирую в новостройки. Я купил 8 квартир, создал капитал в 39 миллионов рублей. Я живу в своей собственной квартире. Купил машину, обеспечил себя и свою семью. Но начинал я инвестировать с полного нуля. Я был обычным менеджером в крупной компании. Жил в крестинных бегах. Все деньги уходили на обычные расходы. На еду, семью, на платежи по кредиту. Перед очередной зарплатой мои карманы были пусты, а на счетах одни нули. Я думал о том, что никогда не смогу выбраться из этих крысиных бегов. У меня не было недвижимости. У моего начальника и у моих коллег на работе тоже не было своей личной квартиры. Я стал думать о том, как же мне купить себе квартиру с моей маленькой заработной платой. Я обратил внимание, что новостройки дорожают с ростом готовности дома, а банки готовы давать ипотеку на выгодных условиях даже с нулевым первоначальным взносом. Я, конечно, переживал, что застройщик может обанкротиться, но я разработал алгоритмы по выбору надежных застройщиков. И, кстати, данная деятельность законна и регламентируется федеральным законом 214. Я купил квартиру в новостройке на старте строительства за 2 миллиона рублей. Вложил всего лишь 200 тысяч, которые, кстати, получил, применив стратегию «каруселька с кредитными картами». Остальные деньги я взял в ипотеку. Не пугайте, сейчас я объясню, зачем я это сделал. Через год я продал эту новостройку уже за 3 миллиона рублей. Цена на квартиру, естественно, выросла, когда дом достроился. Новостройки дорожают в цене не из-за роста рынка недвижимости, а по причине повышения готовности дома. В итоге я вернул свои вложенные 200 тысяч, полностью вернул ипотеку и еще остался в плюсе. У меня в кармане осталось 600 тысяч рублей. Провернув это несколько раз, я получил собственное жилье и еще 8 квартир общей стоимостью в 39 миллионов рублей, которые приносят мне пассивный доход. По этой схеме уже почти тысячи учеников прошли мой курс «Высокодоходные инвестиции в новостройки» и купили прибыльной недвижимости на 100 миллионов рублей только в этом году. Я предлагаю и вам заняться инвестициями в недвижимость, в новостройки. Мои ученики инвестируют в новостройки и получают собственную квартиру уже через 2 года, работая всего лишь 6 дней в году. Регистрируйтесь на вебинар под этим видео, где я подробно расскажу о моей схеме инвестирования в новостройки.